А что такое билетов-то нету? А мне-то и говорят в кассе, отменен концерт. Какое евровидение, пацан? Группа раз не приедет. Бля, пельмешек закупил, водочки, огурчиков. Ну, как полагается, все, пацанчики, ну, посидеть, там поболтать, вспомнить старые былые времена. А тут на тебе отменили концерт. Раз и навсегда!